Большой всем привет, сегодня мы продолжаем играть в субнаутику, э -э поднимемся наверх, посмотрим, так, у нас ночь, продолжаем мы в, в том же мире, той же загрузки, что и в прошлый раз играли, э -э и спустимся под воду, посмотрим, посмотрим, что там, как там, и, ну, вообще, посмотрим, что здесь произошло. Да, надо поставить нож в инвентарь, чтобы... А... Пятый быстрый слот. Можно вас попросить? Можно вас попросить пятый быстрый слот? Пятый быстрый слот. А, а, уа! Тихо! Тихо! Раскопал песок, да. Я умный. Так. Нож. Все. А, мы взяли нож, теперь мы... Да, мы можем резать. Мы можем резать хищников, которые на нас нападут. Также можем порезать. Также можем резать не только хищников. Но давайте попробуем вот это вот существо порезать. Давайте, давайте, давай, давай. На... Please, please его видимо рука можно сломить ладно, тогда не буду тогда я его не буду мучить New creature discovered. у меня добавилось много рецептов всяких и это хорошо, что они добавились хорошо, что добавились сейчас, если вы даже точнее потому что воды у нас уже нету да 17 процентов на счетчике а в инвентаре я уже все выпил поэтому пойдемте сходим в корабль и приготовим приготовим воды себе из пузыря да давай Мне интересно только одно откуда он берет себе себе Бутылку. Да, бутылку. 35% воды. Немного, но пока что сойдет. Пока что сойдет. Да. У нас уже наступает день, и сегодняшним днем мы пытаемся вспомнить, где водоросли, во-первых, и во-вторых, подобывать еще ресурсов. Таких как вот титан таких как соль медная руда кварц и так далее Да, потому что скоро я думаю можно начинать заниматься строительством или же не будем заниматься строительством пока не в этой серии может но все равно строительством мы займемся потому что строительство это нужно. Это нужно. Да, и я вспомнил, как управлять. Ножом надо было резать на правую кнопку. А я забыл, собственно, это сделать. Давайте попробуем. Нет, эти разлетаются. Ну хорошо, ладно. Хорошо. Как скажете нашли водоросли и надо их добыть немного пойдемте добывать водоросли пойдемте пойдемте пойдемте так дракузер она нам нужна Я добыл водоросль. Да. Это прогресс. Инвентарь полон. Все, Больше мы не сможем добыть водоросли себе. Ничего мы себе добыть больше не сможем. А, нет. еще. Кусочек кварца, например, мы сможем взять. Так, не забывая про кислород, не забываем, не забываем, пожалуйста, успей. И да, я успел, успел. Так, так, так, так, так, так, давай. Давай дальше. Вернемся в нашу капсулу спасательную и превратим все, что подобрали, в другие ресурсы или даже предмет какой, если он есть. Так, изготовитель. Посмотрим. Ресурсы. Основные материалы мы можем сделать стекло и волокно если не ошибаюсь, нам катушка драйвера дайвера, извиняюсь извиняюсь, катушка дайвера нет, нет, нет, нет. нам нужен сварочный аппарат по сути угу. газ, который легче воздуха для освещения собственно, пола силиконовая резина а как сделать силиконовую резину а силиконовая резина делается из грозди, семян. Ну, я даже не знаю, что мне сделать. М -м -м. Оборудование... Сетчатое волокно. Ага. Две штуки. Ну, а здесь серебро. Да, делаем сетчатое волокно. И на второе... И нам хватает на второе даже... Теперь мы сделаем себе антирадиционный костюм. Так, так, смотрим. Да, мы его одели. Мы одели этот костюм. И это радует, потому что я бы сам не смог, наверное, его одеть пласты силиконовая резина силиконовая резина да я уже говорил из грозди семян Ну, давайте сделаем еще одно сетчатое волокно М -м, стекло пока не будем делать или будем не знаю даже не знаю делать или нет медная проволока приятно следует местоположение генератор генератор лечения ага Mm -hmm. Да, а, вот нам ну, вот это нужно. Батарея, медная про. Uh, я забыл про еду. Про воду, про еду. Делаем воду. Делаем воду. И вот она вода. Скушаем. Скушаем. Теперь нам нужно посмотреть чертежи, что мы можем, что мы не можем сделать. На медную проволоку нужна еще одна медная руда. Ну, давайте тогда, давайте тогда добудем ее. О, у нас изменился костюм, если не ошибаюсь. Он реально меняется. Теперь мы не боимся радиации, мы можем. Сейчас. Мы можем подплывать коврори. Можем подплывать. И нам ничего с этого не будет. Ах. Надо не забывать все-таки. Добывать еду, воду. Вот. Вот бумеранг. Рыба бумеранг. Давай же, ну. Давай, же ты. хе Да ну вы что? все я поймал себя Спустя такие просто. Супер.. Супер, супер махинации с рыбами. Я все-таки поймал одну, хотя бы из двух, которых ловил. И давайте смотреть. Ну радиацию я нет, мне уже все. На радиацию я теперь никак не реагирую. А у нас есть новое существо, прыгун. Надо добавить его. Надо добавить его. И теперь сходить его добыть. Кажется, мы его добыли? Нет. Да, теперь добыли. Но мы его не можем взять. Кажется, он не съедобный. И это очень жаль. Очень жаль. Хотелось бы, хотелось бы, чтобы он был съедобный. Дополнительный фрагмент просканирован. Да. Мы просканировали дополнительный фрагмент морского глайдера. По-хорошему нам бы его сделать. По-хорошему. Но у нас же никогда не бывает все идеально, гладко и хорошо. Нет, никогда. Ну, вот где, наверное, буду ходить со сканером? Рыба-гарри. Рыба-гарри. До Мы добавили рыбу Гарри. Гарри Фиш. Добавлено в энциклопедию. Энциклопедию. Да. Уже кислород. И... Надо поймать еще немного рыб-пузырей, потому что воды у нас совсем мало. Совсем мало воды. Пожалуйста, не уходи. Не уходи от меня. Ну давай. Все. Рыба-пузырь взята. Кварц взят. Давай, давай. Да. Еще одна рыба-пузырь взята. Так. Пожалуй, еще Кварц. И будем смотреть, что это. Что это за место. Здесь обломки Авроры. И я думаю... Эти обломки можно обыскать и найти что-нибудь полезное, интересное. Вот, например.. Вот, например, вот так нет? Вот так нет. Карго. Груз. Груз. Пусто. А-а-а. кажется, я знаю. Да, вот так вот их посмотрим. Если что-то в них есть, то мне будет видно сразу. А вот, кажется, закрытый круз, и... Нет? Mm. То есть... Хорошо, хорошо, я поднимаюсь. Я поднимаюсь. 10 секунд. 10 секунд Давай. Буду дальше на Смотреть. Может, все... Мне интересно только одно, почему вот это прорисованные осколки Авроры, они их не перерисовали как бы, а... в воде. В воде, вы только задумайтесь, это как, как в Спанч Бобе они разводили костер, напомню, живут на дне океана. Вот тут такая же история. Я, кстати, вовремя отплыл от этих, уже опять забыл название их, и сходить надо за гроздями семян, потому что мне нужны ласты, мне нужен э, шар воздушный, газовый, не знаю, как он, шар, кузовик. А для этого нам нужны семена, водоросли, которые ленистые, очень ленистые. Да, инвентарь полон. Давай, всплывай, пожалуйста, успей. 10 секунд нам хватит этого, нам этого хватит. И да, нам этого хватило. Надо быть дальше. Дальше возвращаться будет. Дальше будет. Возвращаться в наше убежище, временное убежище. Ведь, ну, как бы у нас 30 воды осталось, да. Сделать бутыли воды, с приготовить мясо, рыб, рыбное мясо, да, рыбу приготовить и выпить только бутылочек воды превратить семена в резину и дальше смотреть что нам нужнее и что нужнее и что делать красивая игра только лишь то что она еще в раннем доступе и поэтому в ней много недо недоработок да Давай, воду, еще одну воду, и еще одну воду, кажется закончилась, да, рыба пузырь закончилась, и приготовить рыбу бумеранг. Все, у нас есть еда, у нас есть вода, давайте выпьем воды, выпьем воды, вода, вода, и еще разок, да, все, и теперь будем. И теперь будем заниматься строительством. Ну не строительством. Ага. Ладно, стоп. Сейчас вот это приглашаю. И смотрим. И смотрим. И смотрим. Так, вот воздушный пузырь, силиконовая резина и пузырь. А, рыба пузырь надо будет за ней тогда. Здесь ласты, силиконовая резина, две штуки. Давайте сделаем ласты. И, мне кажется, не хватит на две штуки. Да, мне не хватает, мне не хватает. Угу, что же, что же делать, что же нам делать? А, здесь батареи, медная проволока. На батарею нам наверняка не хватает кислотных грибов. Энергоячейка. Компьютерный чип. Комплект проводов. Расширенный комплект проводов. Угу. Хорошо, ладно. Так. Что у нас здесь лежит? Здесь у нас ничего не лежит. Поэтому мы сюда складываем это. И... Собственно, кварц. Да еще кварц так а теперь а теперь надо сходить в воду вот они вот они наши ящички остаток титана в них доложить и Медь. Положить медь. Нет. Мы взять медь должны. Сколько нам нужно? Два для проволоки. Возьму четыре. Возьму четыре. И надо сделать еще один ящик. Тоже титановый. Титан. Чтобы был... Точнее в нем. Да. Чтобы в нем был титан. Сделаем пробу. Медную. Две штуки. Да. И теперь дальше смотрим. Строитель. Где? Ага, батарея, компьютерный чип. Нет. Пузырь. Сейчас сходим. Катушка дайвера. Нет. Нож. Нет. Нет. Нет. Ладно. Оборудование. Трубка. Провода. Бурка тоже нет. Вот здесь, да, вот радио маяк с батареи батарейки. Там батареи, батареи. Нам нужны батареи. Надо сплавать за рыбой пузырем, за кислотными да кислотными грибами, кислотные грибы. Несколько сразу возьму и рыба пузырь. Рыба пузырь, рыба пузырь, только тихо, тихо пожалуйста. Все, рыба пузырь взята, кислотные грибы взяты и так. И медь, надо взять меди на батарейку. Медь. Две штучки возьму тоже что были на всякий случай потому что кто знает кто знает может быть я пригляну сразу еще что-то открывай и пожалуйста персональная а инструмент воздушный пузырь делай даже нету картинки Хе, молодцы разработчики ничего не скажешь Игра хорошая, хорошая, повторяюсь, хорошая игра, но еще недоделанная доделанная, еще не да. Морской гладер через винт, крутящий момент через винт. Не очень понимаю, что это, зачем оно нужно, но сделать-то хочется, да. Вот это на вторую поставлю. Нет. Ну да, ладно. Вот это на, пер... на первую. А... Третье. Третье у нас будет сканер. Эх, эх, эх, эх, эх. -эх, -эх. Вот это. Вот это. А, вот так. Пусть будет вот так. Всё, ладно. как будет так у нас вот он пузырь да. где-то странно а вот он где ага. то есть мы как бы можем и нас поднимет там. Да. Ох. Сложно. Сложно, сложно, сложно. Уже еще один кусочек соли. Еще один кусок соли, да. И остается один кусок соли для магнии. Три соли равен магний. Нам бы если честно. Но металлолом лишним не будет. К тому же он немного сумасшедший. К тому же он немного сумасшедший. Фух! В этот раз меня не задела эта рыба. Но <связывая> она была близко к тому, чтобы снова поранить меня. Снова. Она могла. Очень даже могла. Но я еле, бля, как? Увернулся. Морской глайдер, наверное, да? Да. Морской глайдер. еще один. Пурпурово-мозгловый коралл. Карал. Мы его добавляем в нашу энциклопедию. Я вижу еще один фрагмент чего-то. И давайте поплывем к нему. Даже два. У них даже два здесь. Солнечная панель. Солнечная панель. И скорее всего... Да, нет. Солнечная панель номер два. Будем лучше искать, дальше смотреть. Может попадутся нам еще. И вот вот соль. Соль. Мы нашли соль. Мы нашли третью соль. Соль нам нужна. Не для пищи, она а соль нам нужна. А это кажется небольшой такое быстрый проход. Конечно. Я его, скорее всего, не запомню, скорее всего, потому что память у меня не очень феноменальная, особенно на то, что я еще не совсем втянулся, как бы, на то, что я еще не совсем втянулся, да, так правильно будет звучать, мы делаем магний, магний, и у нас не хватает для сварочного аппарата только пыльца-камикадзе, может быть, в энциклопедии они что-то есть? Фотоальбом. База данных. Э, техническое. Жилище, оборудование, транспорт. Морской глайдер. Морской глайдер это все таки транспорт, поэтому нам его нужно сделать. Э, планетарная геология. Приветствие. Техническое жилище, оборудование, может быть? защитный костюм. Нет. Неопланетная э, форма жизни. Загруженные данные журнал операций. Хорошо, ладно. Ладно. Понятно. Нет ничего. Никакой информации об этом нету. Надо вспомнить, где у нас водоросли. Так, здесь Аврора. Но ну, там есть водоросли, да. Синяя пальма. Синяя пальма уже сканирована так будем смотреть еще один фрагмент довольно много но они все они все не нужны потому что я их уже все собрал вот еще один так где же где же ты, где Солнышко ясно, Будем искать, надо искать, даже вернее, так сказать. Угу. Нет водорослей я здесь не наблюдаю. Водорослей здесь нет. Весь соль, есть кварц и звуки не очень есть. Вот что еще. Ах. Я попал. Попался под этого. Ох. Под это облако. Под это облако газа непонятно. Че... Непонятно какого газа. Свинец. Стой. Свинец. Свинец по-доброму. Свинец. Солнечная панель фрагмент. Опять. Опять. В который раз? Уже супер дополнительный. Супер. Поплавок. Кто ты? Поплавок. Расскажи нам о себе. Расскажи нам о себе, поплавок, пожалуйста. Что ты делаешь? Как ты устроен? Давай. Расскажи нам все. Так, инвентарь полон. Да, инвентарь полон, серьезно. И вправду он полон. Мгм. Так. Надо вернуться, сделать ящики для титана. Желательно. Рыбу пузырьба. Рыбу пузырь бы поймать. Нету уже ее под нами. Под нашей субмариной. Ну ладно, вру. Не субмарина, а спасательная капсула, да. Под ней уже нету никого. Так, теперь давай. Да, он скажет место нет. Скажет нету места, места нету, места нету. У нас нету места. разлагающийся А. Нет. Как бы ладно. Выкинушь. Я не могу его выкинуть, да? В, в корабле не могу выкинуть, да. А, так. Яйцо я могу его съесть? что? Нет, не, не могу ничего с ним сделать. К сожалению. К сожалению, я не могу с ним ничего сделать. Открываем... Закидываем кварц. Кварц. Закидываем соль. Закидываем яйца. Аптечка с собой. Свинец. магний Все четыре окна окно. Проволки. Да, появилась. Батарейка. И, пожалуй, что все. Да. Теперь идем. Идем и делаем мы с вами титан. Хоть он нам и не очень нужен. И делаем титан. Новый слиток. Превратить обратно в титан я не могу. Говорю сразу. Ласталевый. Ласталевый? Ух ты. Кажется, тут новая какая-то это система. Новая. Новая система. System of new. New system. Вот. Да. Ныряем в воду. Ищем рыбу-пузырь. Нет. Сначала ставим ящик. А... Так, могу? Нет, не могу. Ну ладно. Собственно, ладно. Так, ставим ящик, шкафчик, шкафчик, окей, опен, оупен шкафчик. Складываем туда весь титан, что у нас есть, называем его титан, титан, и сюда, в медь, нет, в медь, мы складываем одну медь. Как ни странно, в шкафчик с медью мы складываем медь. Опять, опять я упустил. Я опять упустил эту рыбу. Скат. Скат. Трубчатый скат, он, кажется, называется. Вот еще один кусочек соли. Где же рыба пузырь рыба пузырь рыбка пузырь любимый наш дружок не очень хорошо у меня с рифмой вот одна рыба пузырь есть одна рыба пузырь очень мало очень мало их вот вторая проплыла но на супер скорости как будто бы да я смог я смог я нашел ее я взял ее как он ее прикольно держится, глаз как бы. Давай же. Есть. Две. Две рыбы-пузырь. Все. Идем, делаем воду. Нет. Попробуем. взять Третью рыбу-пузырь. Не могу. Да? Не могу, пожалуйста, смоги. Опять не Оп. могу. А, есть. Ладно, хватит с нас рыбалки, охоты, охоты, рыбалки, да. Пескун. Пескун сейчас только что как бы сделал супер движение. Он проплыл не под, не, не супер над, а по воде так, что он пропал. Ужас. Вот игра нет, чтобы выдавать эту воду, нет. Только говорит, мол, воду у тебя нет воды. Всегда бы она просто брала и делала воду. Нет, не Кто хочешь. Писает? Аптечки писает, делает, главное, а воду нет. А воду нет. Не очень, не очень позитивные мысли. Испорченный, да, да, все испортился испортился, надо было есть его сразу, а я выбрасываю его, выбрасываю его пискун, пискунушка, пескун пискунушка, пискун. опять, опять забыл, опять забыл взять нашу рыба-бумеранг, рыба-бумеранг, э -э. скат, скат, скат, скат, скат, скат, скат. Ну... Ну что это такое? Ну что это такое? Я хочу тебя исследовать, если честно. А, ты уже исследовал? Так, пожалуйста, ну слабись... Словись. Скат. Скат. Не а скат. Да. Не очень такое позитивное животное. Не не, не очень дружелюбное. Позитивное. Ах. Сколько? Вот тогда. Давайте. Вот так прям сырую съем. Да, сырую съем. И, пожалуй, я закончу на этом серию. Да, всем спасибо за просмотр. Все, пожалуйста, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Не забываем оставлять комментарии, ведь я их читаю. И улучшаюсь по ним.